Всем привет, вы на канале как заработать в интернете. Сегодня у меня на обзоре новый сайт для заработка денег. Все, кто будет сюда заходить, думайте своей головой. Я лишь показываю и рассказываю, где я зарабатываю и где можно заработать деньги. Данный проект запустился вчера, 31 октября. Я в своем телеграме скинул ссылку, кто заходит первый в такие проекты, тот и зарабатывает. Так что думайте всегда своей головой. Здесь нам при регистрации дают 10 долларов, и чтобы здесь зарабатывать, нам нужно сделать минимальный депозит 10 долларов, приобрести VIP уровень номер один. Также здесь можно зарабатывать без вложений на партнерской программе. Партнерская программа здесь первый уровень 10%, второй уровень 3% и третий уровень 1%. Минимальный вывод с данного проекта 1%. Доллар. Я уже сделал здесь депозит. Также вот на сайте это все расписано. Партнерская программа. Сколько стоит VIP уровни. Первый уровень 20 долларов. Второй уровень 60. Третий 180. И также расписано, сколько в день мы будем здесь снимать. Вот если мы сделаем депозит на 10 долларов, ежедневно мы здесь будем выводить 2 доллара. Если мы сделаем депозит на 50 долларов ежедневно мы будем выводить 8 долларов и 40 центов. Ну и так далее. Чтобы зарегистрироваться, переходим по ссылке, попадаем на вот такую вот страничку. В первом поле прописываем свою электронную почту, в втором поле прописываем пароль, в третье поле подтверждаем пароль и в четвертое поле прописываем пароль для вывода денег. Все это записывайте в блокнот, чтобы не потерять нажимаете зарегистрироваться. Далее вам здесь начисляют 10 долларов. Вы делаете депозит, к примеру в моем случае на 10 долларов я сделал и на балансе 20 долларов и автоматом вы приобретете VIP уровень номер один. Я вчера здесь зарегистрировался, полностью здесь депозит сделал первую выплату, все платится и чтобы здесь дальше зарабатывать после депозита вы переходите вот на главную нажимаете шок магазин и вам нужно здесь выполнить задание вот одно задание стоит э, денег вы просто нажимаете на submit, все задание вы выполнили все задания нужно выполнить и дальше можно здесь сделать будет тут вот 4 задания по 0,5%. центов я их все выполнил теперь на балансе у меня есть 2 доллара, вот здесь сумма поменялась, 14 стало, и я смогу вывести деньги. Чтобы здесь выводить деньги, вам нужно э, добавить сюда кошелек. Переходите от метод, вписываете сюда свой кошелек, на который вы хотите выводить. Далее, когда вы все это прописали, нажимаете кнопочку ⁇ Вывести ⁇ и выводим вот эти вот два доллара. сейчас посмотрим как быстро платит данный проект Итак, так 2 доллара на балансе прописываем сюда пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку садми Итак, выплата успешно и прошло ну не знаю там минута где-то вот мои две выплаты это делал я вчера выплату и вот сегодня свежая выплата открываю свой кошелек вот она выплата 2 доллара у меня на балансе Данный проект он платит, кому он интересен, все ссылки я оставлю в описании, переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. На этом именно все, всем желаю хорошего дня и всем пока.